Добрый день! Часто спрашивают по поводу, как перевести домашних животных информацию. Вот я нашел, делюсь с вами. С вами снова ваш адвокат Дмитрий Бузанов. И делится он с вами информацией, которая может пригодиться. Вот в этот раз информация относительно временной процедуры перемещения домашних животных в ЕС. Ну, на примере Польши. Почему? Потому что... Правила в принципе есть в странах ЕС, они похожи. Ну вот на примере Польши разберемся. В ситуации массового перемещения людей с территории Украины в Польшу во время военного положения или эвакуации из Украины, ветеринарной службы Польши временно внедрены такие праваджини правила перемещения домашних животных в сопровождении их собственников или опекунов у Особы, то есть даже у животных есть такие опекуны или уполномоченные лица. Вот. Правила на официальный сайт, и вот эту ссылку, где эта информация размещена, я тоже размещу. Правила перемещения домашних животных. Это коты, собаки с документами. Животное идентифицировано должно быть с помощью микрочипа. Животное должно быть вакцинировано от сказа. Это бешенство и эта прививка должна действ... ну, де... быть действительной, там срок действия. Э -э животное должно иметь актуальный результат серологического теста для определения антител э к возбудителю бешенства. Животное должно иметь действующий паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья, который выдается ветеринарными э учреждениями Держпродспоживслужбы. Гос службы на русском. Если одна или несколько с, из вышеуказанных требований не выполнены, животное не вакцинировано или отсутствуют документы или микрочип, то собственник животного имеет два варианта на пересечение границы с Польшей. В ситуации, если путешествующий может указать адрес места пребывания животного в Польше, Родственники, друзья, отель должны соблюдать правила: иметь заполненную декларацию, заявку, образец, можно будет скачать по ссылке с официального сайта. Информацию о мест пребывания передается соответствующему районному ветеринарному врачу. Ветеринарные врач осуществляют такие мероприятия. После. Получение результатов исследования на животного выдаются документы, которые подтверждают выполнение определенных требований. Второе. В ситуации, когда э, путешествующий, ну, выезжающий, не может указать адрес места пребывания домашних животных в Польше, следует выполнить следующие правила: иметь заполненную декларацию, опять же, по по образцу с официального сайта. Официальный, официальный ветеринарный врач проводит маркировку и прививку животного в месте временного пребывания животного вместе с собственником опекуном после пересечения границы. Все расходы, связанные с вышеуказанными действиями, должны покрываться с государственного бюджета Республики Польша. Для животных в возрасте... 8 месяцев требуется только заполненная заявка. Другие виды домашних животных, рызуны, кролики, земноводные, рептилии, бесхребетные, декоративные водные животные, временно освобождаются от получения разрешения главного ветеринарного врача Республики Польши. Виды, на которые распространяется Вашингтонская конвенция Ситес, Согласовываются с национальной администрацией Республики Польши Вот такая вот информация Можете еще раз э, перечитать Перейти по ссылке, ссылку я добавлю Перейти на официальный сайт Если вы понимаете польский Или с автопереводчиком перевести То есть Я думаю такая информация многим будет полезна Многие может быть ее ищут Вот достоверный источник Даю тем кто спрашивал Пожалуйста Пользуйтесь Подписывайтесь, ставьте лайк Делитесь этим видео